Добрый день. Меня зовут Вита Максимчук. Я проживаю в городе Белая Церковь, Украина. Работаю я в детском саду воспитателем. Поэтому это первое, что заставило меня задуматься о том, куда я пришла. Меня долго уговаривали, мне долго объясняли. Мой друг сказал мне такую фразу «Займись делом, помоги детям и поможешь себе и всем, кто вокруг тебя». Я подумала, а ведь действительно, я сама мать, у меня дети. А вокруг сколько детей, которые болеют, им нужна помощь. Наше государство помочь не может. А каждая мать стоит и плачет вот такими слезами. Помогите. Нас много. Разве мы не можем помочь? Зачем мы на этой планете? Да для того, чтобы быть добрыми. Чтобы помогать, есть такая очень хорошая пословица: "С миру по нитке, бедному рубашка". Мы каждый по чуть-чуть и помогли ни одному ребенку. Это все видно. Это не просто легло где-то там кому-то в кошелек какому-то чиновнику. У нас все открыто. Каждый это видит. Наша компания, она не берет деньги себе, они проходят Фонд, они идут для людей. Только 5 долларов идет в компанию, но это оплата за личный кабинет, за то, что мы пользуемся интернетом, пользуемся услугами. Разве это много в год? Конечно нет. Я считаю, что наша компания Goldline это компания, которая полезная. Компания, которая помогает. Компания, которая будет очень долго существовать и процветать. Потому что участники, которые регистрируются, их все больше и больше. И это не просто люди с одной страны, когда раньше это была Россия. Нет, сейчас Украина, Молдавия, Германия. Очень много стран, их всех не перечислишь. Разве она где-нибудь денется? Да нет. Мы всегда будем помогать. Тогда, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, и вы поможете ни одному ребенку. Вы осчастливите лица всех, кто в этом нуждается. Спасибо за внимание.